Привет, Ютуб! В воскресенье 23 апреля 2017 года проходил фестиваль Микрокомикон. Mm -hmm. Так как была космическая тематика, любому желающему могли подарить маску любого персонажа Звездных Войнов. И вот мне подарили маску Чубарки. Стоп! Ой, Вань, а кто это у нас тут в кадре? Знакомьтесь, это мой друг Колян. Местное быдло. Идем в толпу ловить комиксы. Я даже на пару секунд почувствовал себя настоящим джедаем. Было очень классно. Много косплееров, веселья. И я впервые попробовал очки виртуальной реальности. Это очень классно. Мы сыграли в настольные игры Галдару. Я знаю, давайте больше. И, да, и мы с другом проиграли фестиваль проходил на набережной обводного канала в пространстве ткачи было очень много крутых розыгрышей особенно когда spb комикс кидали комиксы в толпу дорога туда заняла немного сорок 40 И напоследок совет. Ну, читайте Библию из Северной Кореи. Не знаю, обычно фестивале... этот фестиваль супер.